Вот она эта сумма. тысяч 900 рублей. А теперь давайте с вами посмотрим оборотно-сальдовую ведомость. Отчеты. Оборотно-сальдовая ведомость. У нас здесь стоит период март. Оставим март. Сформировать. Нас сейчас интересует счет 62. Давайте откроем счет 62 и посмотрим взаиморасчеты с нашим комиссионером, мастером реконструкции и ремонта. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62. Вот смотрим. 441 тысяча. Давайте развернем. Эту сумму. И посмотрим, как здесь все учитывается. Вот видите, то, что я вам говорила. У нас была проводка, которая автоматически была создана документом отчет комиссионера. Она нам минусовала вот эту вот комиссию. И благодаря этой проводке у нас сальдо с ним по нулям. С нашим комиссионером. Он нам деньги перечислил. Эта проводка отразила удержание комиссии. И все совершенно верно. То есть мы провели с вами операцию. Учет на стороне комитента. Это мы. Теперь давайте посмотрим с вами что. Посмотрим 43 счет. У нас остатки есть готовой продукции. Мы не все поддоны и не все рамки продали. И некоторое количество их у нас осталось. Здесь она показывает в денежном выражении, не в количественном. Если мы хотим посмотреть в количественном выражении, то мы заходим с вами в главное меню «Склад» и выбираем такой замечательный отчет «Остатки товаров». Выбираем дату. Ну Давайте поставим 31 марта, чтобы не ошибиться. И видим, у нас поддона осталось 10 единиц. Рамка для картины осталась 20 единиц. И вот э, остатки по нашим материалам, из которого производятся эти поддоны и рамки. Закрываем. Дальше давайте с вами посмотрим э, то, что касается НДС. Сейчас с вами посмотрим книгу продаж. У нас там должна попасть счет фактура на сумму 441 тысячи. Продажи. Книга продаж. Давайте сформируем. Смотрите, то, что мы хотели проверить, мы проверили. Все правильно. В книгу продаж у нас попадает... Имя покупателя – это конечный покупатель. Помните, мы вставили с вами в отчете комиссионера, конечного покупателя, компания «Орион». У нас с вами попадает посредник мастер реконструкции и ремонта. И вот эта вот сумма, полная сумма, на которую мы ему отгружали товар, продукцию нашу. 441 тысячи и НДС 67271 рубль.